Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей Тихонов, я врач-ортодонт, основатель клиник «Полный порядок» и проекта «Ортодонт-эксперт», в рамках которого мы проводим обучение врачей-ортодонтов. Хочу рассказать вам немножко о том, как возникла наша идея, концепция под рабочим названием «Начни с улыбки». Дело в том, что у меня было время, как и у многих в этом году непростом, и я стал думать, наверное, больше о смысле жизни, о том, что такое счастье, для чего мы живем, разбираться в себе немножечко, да. Я прочитал довольно много книг на эти темы, стал задумываться и понял, что я, как и все, наверное, хочу получать больше все-таки морального удовлетворения от своей работы, от жизни своей в целом. А вот от чего мы получаем, по сути, удовлетворение да, в жизни? Ну, все, конечно, от разного, но все-таки, пожалуй, для меня с моим типом, наверное, это больше именно работа, это именно созидание чего-то. Если брать даже научные исследования, то они говорят, что моральное удовлетворение человек получает в работе, если в ней есть творчество, а этого у нас хватает, и в ортодонтии, и в преподавании, которым я занимаюсь, увлечен, а также должен быть компонент помощи людям, да? И вот здесь мы, конечно же, традиционно всегда, как ортодонты, мы верим искренне в то, что мы помогаем людям, потому что, делая их улыбки более красивыми, мы ну, помогаем им стать увереннее в себе. И я, кстати, об этом говорил раньше, даже в таком видеоинтервью, перед тем, как поставить все брекеты о том, что я искренне считаю, что улыбка, уверенность – это важно для и самооценки, и оценки окружающих, и, по сути, для успеха в итоге в жизни. И Поэтому э, сам прошел ортодонтическое лечение, сделал улыбку красивой. И вот этот компонент нашей работы ортодонтической, да, вот он всегда и греет нас в сложные времена, да, и он как раз говорит нам о том, что мы действительно людям помогаем. Но Работа, касающаяся преподавания, она тоже, вроде как, естественно, людям помогает, потому что мы делаем наших слушателей, участников, врачи-эртодонтов, мы делаем их тоже увереннее, помогаем им а, делать меньше ошибок и так далее. То есть, вроде бы, это все, конечно же, тоже помогает людям, и чего еще хотеть, все же отлично. Да? Наверное, захотелось как-то даже вот большего, то есть я стал осознавать, что, конечно, ну, допустим, наш пациент получил красивую улыбку. Да? Но если у человека пока еще в силу возраста, в силу воспитания, в силу типа личности, психологических особенностей, у него при этом ну, нет правильных установок, нет таких вот там, позитивного отношения к жизни, то не поможет ему эта красивая улыбка. Да? То есть она будет ну, как бы таким очень малоэффективным атрибутом, для его счастья. И вот мы задумались о том, на своем примере даже я это понял, что начать нужно позитивнее относиться к жизни. Вы знаете, в нашей культуре, наверное, такое ощущение, что это не очень принято даже, как не смешно звучит, потому что ну, вот на Западе там это традиционно, все улыбаются, там спрашивают «How are you?», там, и так далее. А у нас, вот, приезжаешь за границы, да, вот, относительно недавно как раз видел этот контраст, и хмурые лица, серьезные наши поговорки с детства, в которых мы выросли, смех без причины, там, признак дурачины, что ты улыбаешься как идиотом и так далее. То есть и вот знаете, наверное, в нашей культуре вот эта вот некая хмурость, может быть, связана там с климатом, я не знаю, с температурой, но скорее с воспитанием, с вот этими такими установками, которые мы приобретали с детства, она направлена на такое вот, наверное, такое более сдержанное, как бы менее позитивное, что ли, отношение. И вот э, мы задумались о том, что, конечно, мы не психологи, не психотерапевты, да, наша команда э, нацелена на профессиональное ортодонтическое образование и на создание улыбок, но тем не менее мы бы хотели, вот я бы лично хотел, Хоть небольшой вклад, но внести в то, чтобы помочь и себе, и своим сотрудникам, и нашим врачам, которых мы учим, и, конечно, нашим пациентам, да, для которых мы работаем, э, стать немножко более эффективными, более э, эффективными в плане вот, э, позитива в жизни, в плане э, отношения к жизни, чтобы вот эта улыбка, да, улыбка которую мы создаем, она... Стала стартовым таким стартовым моментом, таким толчком украшением в, в этом, правильном позитивном отношении к жизни. И вот этот слоган: Начни с улыбки. Начни что? Начни по-другому относиться к жизни, начни видеть в ней а, хорошее, а, начни с улыбки, потому что улыбка это повод. Да? это повод, если у тебя красивая улыбка, ты создал ее. Да? ты потрудился во время ортодонтического лечения для своей уверенности. Этот повод э, чаще улыбаться, э, чаще дарить миру позитив, он э, автоматически, автоматически начнет привлекать больше позитива, э, больше успеха в твою жизнь. Большинство рассуждает так. Я буду счастлив, э, я буду радоваться, когда у меня там будет это, пятое, десятое, не знаю, вот этих проблем не будет, там, я, там, Денег будет больше, там, не знаю, там, муж, жена там какая-то, там, дети меньше огорчат. То есть, все время нам что-то не хватает. Это, наверное, нормальная человеческая вещь такая. В общем, человек так и создан эволюцией, чтобы постоянно чего-то там добиваться. И, и поэтому он, в общем-то, действительно почти никогда собой не доволен. Особенно, если хочет идти вверх, хочет добиваться успеха. из-за того, что он вот собой недоволен, да, то есть он, в принципе, и транслирует а, немножечко более негативное отношение часто в жизнь и привлекает меньше возможностей, может быть, немножко более, ну, не то, что плохое, но более сдержанное, более тоже негативное да, отношение окружающих. И потом получается, здесь а, мы мало на что вообще в жизни ну, можем влиять так, потому что, конечно, мы все стараемся, да, работаем там, делаем что-то, но Получается, что обстоятельства как бы, иногда идут вопреки нашим желаниям. То есть мы иногда, конечно, оказываемся в непростых жизненных ситуациях и складывается все не всегда так, как мы хотим. Это, конечно, очевидно. Но вот та власть, которая у нас точно есть, да, вот, вот это вот как бы то, что у нас не отобрать, это наша реакция да, на вот эти события, на эти обстоятельства, на нашу жизнь в целом. И вот Понимаешь такую простую вещь с годами, но кто-то, дай бог, раньше ее понимает, что надо просто учиться радоваться тому, что есть, просто чаще улыбаться, не потому, что там какой-то вселенского масштаба достижения ты там, да, смог достичь, да, а просто потому, что вот ты живешь, да, что ты жив-здоров. И а, вот это умение, оно, мне кажется, приходит все-таки с годами и с правильными установками. И вот когда ты начнешь так относиться к жизни более позитивно, да, ты начнешь и получать скорее взамен, в ответ от нее больше. Я сам очень прагматичный человек, всякую эзотерику не люблю, но, пожалуй, здесь есть вполне здравый смысл даже с точки зрения рационального человека. Да? Коль ты не можешь влиять на многое, повлияй на то, что ты можешь повлиять. Повлияй на свое отношение, начни улыбаться чаще в жизни, получишь больше улыбок и больше позитива в ответ. Вот эта идея, собственно, и составила концепцию «начни с улыбки». Мы хотим помогать нашим пациентам в виде постов, там, в виде каких-то постов от коучей, от психологов, от нас, рекомендациям книг каких-то, да, какими-то историями из жизни наших пациентов, нас самих. Помочь нашим пациентам да, сделать так, чтобы улыбка новая, красивая улыбка, которую мы им создали, уверенная, она стала только первым шагом, стала толчком к изменению их жизни в лучшую сторону. Такая, да, амбициозная идея, я понимаю, и повторюсь, мы ни в коем случае не претендуем что мы там, э, эксперты в этом вопросе, но мы хотим тоже внести свой вклад, еще раз повторюсь, то, чтобы люди начали задумываться чаще о том, что это в их власти, что они должны позитивнее э, смотреть на мир. Нашим врачам-ортодонтам, которых мы учим, да, мы тоже будем помогать научиться более позитивно смотреть на сложности в работе, да, на процесс обучения, да, по полюбить свою работу, полюбить то, что ты делаешь, чем позитивнее будет врач относиться к своей работе, к процессу обучения, к сложностям, ошибкам, которые неизбежны на пути врача-ортодонта, тем э, лучше он будет как врач, тем больше он достигнет и будет счастливее в своей работе, а это будут чувствовать его пациенты, больше доверять ему и этот замкнутый круг. Да? То есть вы отлично знаете, ну, вот вы идете по улице там, не знаю, в какой-нибудь серый, там, вот как сегодня, холодный довольно питерский день, и, ну, представьте да трудно уже представить даже ну кто-то вам там просто улыбнулся да? ну, я не знаю может быть есть люди которым какие-то с жуткой насторожностью к этому отнесутся испытают негатив но я думаю если вам кто-то улыбнулся там, искренне то вы тоже в душе хотя бы как минимум начинаете улыбаться да? может быть вы улыбняетесь еще кому-то сегодня и кому-то скажете доброе слово и а он скажет другому, он улыбнется. То есть Это, конечно, вроде как лирика, но по факту это может точно так работать. Если кто-то один, буквально, там или два-три человека начнут внимательнее относиться к своим установкам, позитивнее быть, улыбаться чаще, нести позитивную энергию, эту улыбчивую, в мир, то это пойдет цепная реакция, и люди начнут украшать этот мир. Нам просто всем станет жить интереснее радостней. Вот это то, что мы можем сделать. Маленькая вещь, но мы можем ее сделать, да? Об этом данный проект, потому что вот удивляет, что вот смотришь исследования, смотришь, что получилось за последние там столетия, да. Ну, люди стали намного лучше жить. У нас у всех сейчас все есть, ну не все, конечно, я понимаю. Но, ну, но по сравнению с тем, что люди имели там 100-200 лет назад, у нас есть все там у нас есть то, что они даже не могли себе представить, мы не голодаем, там, да, мы имеем крышу над головой, там, тепло и, и так далее, но мы не стали счастливее, это доказано, то есть люди не стали нисколько счастливее, а наоборот даже уровень удовольствия, уровень, скажем, удовлетворения своей жизнью, радости, он снизился. И это подчеркивает, что ни в благах материальных, ни в вот условиях дела, то есть это бесконечная гонка, все мы понимаем это. Мы можем именно изменить свое отношение. Вот, вот это, этим надо заниматься. И улыбка такая вроде бы казалась с точки зрения там, вселенского масштаба мелочь, но это вот техническая такая вещь, да, которую мы можем сделать своим пациентам, это заставит их в какой-то степени, даже чтобы просто отработать вложенное время и деньги в это, улыбаться чаще людям, и это начнет менять всю их жизнь и жизнь их окружающих. Вот в этом мы верим, мы это мы хотим, хотим помочь людям осуществить. Начни с улыбки, мир улыбнется тебе в ответ, ты станешь радостнее, довольней, научишься ценить то, что у тебя есть, и в итоге станешь успешнее и счастливее.